guests and participants of this online Indian-Russian conference, dedicated uh, uh, development of ITS and Russian Federation, and ITS solutions uh, all around the world. And uh, uh, as we are very professional translator interpreter, I will uh, speak in Russian, if you don't mind. Good morning, participants of the на этой конференции. Uh, у меня небольшой доклад, связанный с тем, как выглядит сегодня uh, процессы развития проектов ФТС в Российской Федерации. Uh, и у меня для этого есть презентация. Она на английском языке. Я буду говорить по-русски, но у нас есть замечательный профессиональный переводчик, который будет переводить. Once again, conference. I'll presentation state of the art of ITS in the Russian Federation, so I will give a presentation in Russian, but you will get the translation. There are several areas that are priority for discussion. The first area of development of ITS in the Russian Federation is the system of state regulation and how the state The second is how regional projects are Далее хотелось бы рассказать про стандартизацию, и на последнем этапе это меры, которые нам видятся первостепенными на перспективу по развитию проекта ФИТС. There are several discussions, uh, there are several directions uh, of ITS development to discuss. So, first of all, we will and, uh, and discuss the state regulations in the field of ITS, later on the implementation of the ITS regional uh, project programs, then we speak about standardization in the field, Of ITS, and we summarized the presentation with some uh, necessary measures for the prospective development of ITS in, the, in Russia. До 2018 года развитие проектов ITS было в сфере интересов руководителей субъектов городов, агломераций. С 2018 года развитие проектов ITS стало государственной задачей. В uh, uh, uh, 2018, uh, 2018 году появилось распоряжение правительства, которое утвердило план мероприятий, по развитию проектов Афтонет. Это национальная технологическая инициатива, связанная с продвижением всех инновационных проектов. Since 2018, when the government decree set a roadmap for ITs development in Russia, it started the national product project, project Афтонет. одним из главных пунктов развития приоритетных направлений в рамках «Автонета» было развитие технологий интеллектуальных транспортных систем of the goals of, uh, of the project was to develop the ITS. Uh, другим важным направлением является большое внимание государства к uh, сервисам подключенных и беспилотных автомобилей и uh, это внимание государства реализовано было в постановлении правительства 14 15 18 -го года и надо надо фокус воз он vehicles он uh, functional, public roads uh, degree и from the government in the same year. 14 in the frames of this project 14 regions started a pilot project of testing autonomous vehicles в рамках этого решения также параллельно предъявлялись требования к развитию инфраструктуры ИТС. Parallel, Но главным документом, который на сегодняшний день определяет государственную политику в сфере ИТС, является национальный проект «Безопасные и качественные дороги». Uh, он запущен с 2019 года, uh, и его основная задача – создать в uh, больших городах численностью больше 300 тысяч uh, жителей uh, единые типовые проекты ИТС. The main document for uh, ITS regulation from the state was the start of the national project called Safe and High Quality Roads. The main idea of this project was to develop the ITS to deliver population people. this project started from the year 2020. Uh, Таким образом, были uh, сформированы требования к региональным проектам ITS. Uh, их шесть групп. Several uh, requirements for the regional uh, projects of ATS were developed. Uh, there are six groups. Uh, I'll, uh, I'll of of of way, of First of all. The most important thing was to define the regions who deserve the uh, funding from the state. Because uh, another issue of this project and uh, to implement, to implement this project, uh, the regions have to provide some co-funding co uh, along with the federal budget. Стоимость заявки определяется в соответствии с анализом, который проводит регион, и размер государственной поддержки не превышает размера, который привлекает субъект для софинансирования. Сумма финансирования расположена по сравнению с кофинансированием региона, и она не может преодолеть эту сумму. Таким образом, Overall amount of money is uh, defined by, let's say, 50-50, which 50 comes from uh, the region, and uh, another half comes from the federal government. У министерства транспорта была создана группа экспертов, которая разработала методику, и в соответствии с этой методикой были разработаны программы по региональных проектов и порядок финансирования. The methodology and the uh, for the implementation of this project uh, was developed with along with other documents. In general this project of ITS development uh, was supposed for 85 regions in Russian Federation, but three of them cannot participate uh, due to the program conditions. 82 regions can participate. Today, on the current date, there are 56 requests from 56 regions. 22 are approved. In the plan of for the decision, 8 ну и не смогли подготовить заявку около 20 регионов. The rest 82 can participate and uh, for today 56 applications uh, were received and uh, by now 22 of them were approved, eight of them are pending and 20 failed with the document fillment. Сама методология представлена здесь, она связана с тем, что регион должен подготовить заявку по той методике, которую Министерство транспорта предложило регионам. Дальше регионы а, направляют свою заявку в Федеральное дорожное агентство, которое одобряет эту заявку в Министерстве транспорта, и дальше либо эта заявка поддерживается, либо отклоняется. Well, here you see the general uh, structure, the general plan of this application process, so first of all, the region has to create uh, an application according to the methodology. Then uh, it sends it to the Fed, Federal Road Agency, uh, where the expertise occurs. And uh, after that, uh, the, uh, the application could be approved or sent for, uh, for, uh, for additional work. And uh, proper, uh, probably for further uh, reassemb reassembling. Есть рекомендуемые сценарии развития региональных проектов. Вот оптимальный сценарий считается, что вместе с федеральным финансированием есть региональный уровень финансирования и есть возможность привлекать средства бизнеса в том случае, если бизнес активно участвует в сервисах мобильности в регионе идея – и и может к Была возможность спрогнозировать рост бизнеса и рост средств инвестирования со стороны негосударственных структур, Здесь приведены значения. Это прогноз на конец 2020 года. Актуальные значения появятся в конце 2021 года. Но даже в этом прогнозе видно, что предполагается значительное соинвестирование со стороны негосударственных структур. You can see some forecasting values. Some costs for projects. The prices are for 2020, but soon we will get the And assumptions for the current year, and uh, we can see the potential of uh, cooperation of uh, business and government. Параллельно проводится большая работа по стандартизации в сфере интеллектуальных транспортных систем. В 2018 году в эту сферу вовлекался только один технический комитет 57. Он называется интеллектуальные транспортные системы. На сегодняшний день еще три технических комитета соучаствуют в процессе стандартизации. Another big issue in the ITs development is the process of standardization. So, prior to 2018, only one uh, expert group was uh, working on this, while uh, from year 2018, three committees already started to improve the standardization. Здесь видно, как развивалась система стандартизации. Красная зона – это те группы стандартов, которые были вынуждены, мы были вынуждены переводить и принимать как переведенные, полностью идентичные. Синяя, группа, синяя зона – это группа стандартов, которые надо было создавать свои, но которые надо было обязательно гармонизировать с международными. А зеленая группа это резидентные стандарты, которые нужны резидентному бизнесу в России. И здесь видно, что с 2015 по 2021 год красная зона значительно убывала, то есть российская система стандартизации становилась более развитой. You can see here on the slide the evolution of the standards uh, approved for ITS, and we can divide those standards on three groups. So uh, by colors, you can see the red one uh, is state for international standards, which were translated and applied, adopted to Russia, while uh, the blue one stays for uh, some kind of intermediate state wh uh, when you have to uh, develop some of your own ideas, but partially they were uh, borrowed from uh, Western standards. And the green one are the standards, which Necessary for a resident business. And you see with the time uh, the number of red is uh, declining. В том числе со стороны участников бизнеса. And uh, we can see that the importance of standardization from business uh, and business participation is increasing. Я имею отношение к работе двух технических комитетов, вхожу в состав разработчиков, и нам удалось сформировать перспективный план стандартизации. Вот здесь видно, что сегодня к разработке принято 73 уже на, самом деле, на сегодняшний день стандарта. Из них 49 стандартов будут делаться с учетом зарубежных стандартов и 22 уникальных российских. In myself, uh, I work in two expertise group, and uh, we develop the standards for ITS in Russia. And by now, we already have developed 73, not 71 as, uh, as stated in the presentation, but 73. And among those 73 standards, 49 are based on the foreign methods. so Russia is chasing and the rest one, are the unique standards so it's uh, innovative uh, 73 стандарт the горizo 2024 года до 2030 года планируется больше 200 но программа стандартизация actualизируется каждый год we accept to have more than 2,000 standards uh, accepted by 2030 and uh, each year we have review the situation министерство транспорта разрабатывает государственную политику в рисковые модели какие риски будут если государство отстан в темпах или менее эффективно будет развивать систему государственного регулирования в области к of course one has to consider the risk assessments uh, what, what can happen when, uh, when the government Will not uh, help the process so efficiently. Здесь выделено шесть групп, на самом деле их двенадцать, но мы их укрупнили в шесть. главным вызовом является то, что целый ряд зарубежных лучших практик требует серьезной адаптации для применения в России. Это первый пункт. So, in general, we have six group of challenges which we have to overcome. So, first of all. It's clear that not every successful practice, which is accepted in West, can be realized with the same efficiency in Russia. This is the first challenge. Uh, дальше целый ряд групп связанных с возможностью применения уже существующих технологий, но uh, есть uh, две позиции, которые связаны с географией Российской Федерации. И uh, большая проблема связана с тем, что в целом ряде регионов бизнес uh, от себя не мотивирован в развитии проектов ФТС. В этих регионах потребуется более акцентированная государственная поддержка. challenges uh, goes for uh, of Russia. So Russia is big country, and uh, the development level in different, is different. Also the, uh, opportunities of business in uh, different regions, uh, also different. So sometimes you may uh, see the lack of infrastructure, uh, especially in the regions where it is uh, unprofitable for business to maintain such infrastructure. And also, uh, it's hard to, to uh, set the same standards for uh, the regions with a very different uh, development level. Для того, чтобы упростить диалог с бизнесом, представителем бизнеса, была адаптирована функциональная архитектура региональных проектов ИТС до уровня, когда бизнес понимает свое место. И вот последний пункт – это формирование требований к закупкам, по сути, это разговор на языке бизнеса. Чтобы бизнес понимал, каким образом государство выводит из своей зоны контроля, из своей зоны приоритетов, выходит, выводит эту задачу до уровня бизнес-интересов. So to improve the impact of uh, business participation, uh, the state formed a special plan and structure of the uh, cooperation with the business. So to speak with the, business on the same language. And uh, actually it's kind of a uh, list of procurement requirements uh, for business to uh, make the process of this cooperation between the government and business easier. В этой работе учитывается специфические особенности регионов, их местоположен, особенности транспортного спроса, мобильности, включая туристические транзиты. Каждый регион с этой точки зрения прошел uh, свою классификацию и аналитическую оценку. Таким образом. Таким образом были предложены позиции по актуализации и развития проектов ИТС в России до 2030 года. Суммаризируя все данные, мы предложили несколько improve, чтобы улучшить, ИТС в России 2030 году. Ну, очень важно то, что на основе приобретенного опыта и на основе уже развернутой системы стандартизации должна появиться нормативно-правовая регуляторика. So, first of all, based on our experience, it is clear for now that one has to develop the uh, special legislation in the field of ITS, so-called ITS law. Закон об интеллектуальных транспортных системах в достаточно проработанной версии уже сейчас готовится, и мы имеем к этой разработке самое прямое отношение. Uh, the development of this law is uh, on the on the very fine stage, so soon we hope to propose this to the government. Также в сфере государственного регулирования находится создание сети центров компетенции с верхним уровнем центра компетенции, который сегодня находится пока в Министерстве транспорта. Дальше очень важно, конечно, установить дорожную карту стандартизации и создание сети полигонов. Of polygons, uh, pilot Также в результате исследований, которые были проведены, было определено, что по мере повышения цифровизации в сфере управления мобильностью, все большее значение приобретает специфика региона. Well, analyzing the data we received, we understood that the special analysis is uh, of paramount importance for any region. So, the more you detail, detail your analysis for any region, the better outcome you'll get. Ну, исходя из этого, были уже фактически предъявлены требования к инфраструктуре дороги, к цифровым активам и к транспортным средствам. Если мы уже смотрим на беспилотное вождение, сервисы подключенных автомобилей, стало понятно, что в, этой, в этих задачах у России свой путь. Taking account development of autonomous vehicles, We already prepare the standards and the directions of further development of uh, such technologies in Russia. And uh, we understand by now that uh, Russia has its own way and the potential in this field. Таким образом, выстроена уже система стимулирования разработки инновационных проектов и продуктов в сфере цифровых дорожных карт, в сфере беспилотного вождения, кооперативных ИТС а также в сфере uh, цифровой информационной безопасности. Uh, the special stimulation system was created in uh, several directions, like uh, local uh, digital uh, maps, uh, like autonomous uh, driving, cooperative ITS and uh, digital and infor information security. Uh, these uh, funds were created to uh, accelerate the process of ITS development and implementation. Ну и для того, чтобы эта работа велась на большую стратегическую перспективу, фактически уже создается кадровая политика, и кадровая стратегия в регионах в том числе. Of course, the successful implementation is impossible without the experts with the uh, trained personnel. So the set, uh, the set of, uh, regional training centers is about uh, to be created. Подготовка кадров сего, на сегодняшний день является главным стратегическим трендом для России. Uh, building of the expertise in this field is uh, and uh, making the creation of the experts is the central, uh, way of, of, uh, Russian development of ITS. В завершении хочется сказать, что вместе с формированием системы государственного регулирования параллельно очень активно и с высоким темпом развивается бизнес, и бизнес уже фактически ждет, когда он сможет полноценно участвовать и в разработках инновационных продуктов для управления мобильностью и в системе государственного регулирования. Along with the state, the business itself reached the very high level of uh, understanding and uh, expertise in, in the field of ITS, and uh, it just waits for, uh, for the chance to participate in this development process.